Вот у нас в есть такое очень красивое и очень уютное еврейское кладбище. Я считаю, что еврейские кладбища, они вообще самые замечательные в мире. Посмотрите, как тут все устроено строго, просто экономно. А самое главное, очень наглядно. Когда посмотришь на эту картину, то не остается никаких сомнений. Ребятки, мы все там будем. Никто не отвертится. Жизнь это очень ценная штука, поэтому она совершенно ничего не стоит. Легко дается и еще легче теряется. С другой стороны, я абсолютно уверен, что смерти не существует в принципе. Там на той стороне нет ни чувств, ни времени, ни пространства. Все, что у нас есть, это ощущение жизни. Здесь и сейчас. В эту жизнь мы приходим из ниоткуда и уходим в никуда. Но если мы однажды из ниоткуда сюда пришли, если однажды это оказалось возможным, что мы обязательно раз за разом снова будем в эту жизнь возвращаться, пусть и в различных обличиях. Впрочем, эту теорию я достаточно давно объяснил вот в этом ролике, который так и называется – о вечной жизни для атеистов. Правда, чтобы его понять, надо обладать некоторым абстрактным мышлением, ну а кому такого мышления не хватает, тем остается просто во что-то верить. Не скажу, что полное понимание теории облегчает вашу жизнь. Ибо никто не знает, в кого мы уродимся в следующий раз. Но все-таки знание, что жизнь, штука вечная и бесконечная, помогает спокойнее переносить наши повседневные мелкие проблемы. Я еще подумал, что вот если вы живете в таком доме, то вы просто обязаны быть немного философом. Помните, как у Михалкова. Ну, не у этого, а у предыдущего. А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод? Вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из нашего окошка – только кладбище немножко. Представляете, просыпаетесь вы утречком, солнышко светит, птички поют, потягиваетесь, открывайте окошко, а там у вас видно прекрасное, тихое, торжественное еврейское кладбище. Я уверен, что в таком доме цены на квартире обязательно должны стоить дороже обычного. Так что ребятки не расстраивайтесь и не переживайте. Все обязательно там будем. И все обязательно сюда вернёмся. Снова и снова, снова и снова. И без начала, и без конца.